Сегодня для развития детей столько кружков, но подходящий моему ребенку находится почти в конце города. Да и поликлиника находится не близко, супруг постоянно занят на работе. Поэтому для меня иметь водительское удостоверение – это необходимость. Я пошла в автошколу «Фиеста». Там учились моя мама и сестра. В автошколе «Фиеста» уютные классы, вежливые преподаватели, приветливые администраторы, новые машины и опытные инструктора. А график обучения подобрает для меня самый удобный – а записываться на вождение через сайт очень удобно и просто. И самое главное, в автошколе Фест действует рассрочка. А для молодой семьи это очень удобно. Позвони и ты и узнай, когда начнется обучение.